Доброе утро, коллеги, с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 31 августа, лето завершается, ну я пожелаю всем, всем нашим слушателям, чтобы в ваших городах еще продолжались теплые деньки и осень еще нас этим порадовала. Ну а мы начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар после закрепления ниже минимальных значений, которым идет 29 августа и перехода в фазу нисходящей тенденции, пока ничего не меняются Вчера обновили локальный минимум. Ну, собственно, следующие цели по снижению то уход ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, далее движение на 1.15 и потом на 1.13. Возврат к покупкам, а значит и завершение данной нисходящей формации последует в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1.17.17. .17. А по паре британский фунт американский доллар на текущий момент тенденция восходящая сохраняется, цели роста это движение в области 1.3098, но ну а в свою очередь если мы увидим закрепление ниже минимумов, которые были сформированы вчера, минимальные значения в области 1.2984, то после этого будем ожидать нисходящего, начала нисходящего движения с ближайшими целями до 1.2848, среднесрочную цель и далее на 1.2560. А по паре американский доллар, канадский доллар, вчера мы увидели закрепление выше максимума, которые были зафиксированы 29 августа, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу восходящего движения и с этих уровней можем ожидать восстановления роста. По данному активу, ближайшие среднесрочные цели это движение в области 1.31 ровно и далее уже на 1.32.68. Данный восходящий сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1.2902. По паре американский доллар японская иена. В ближайшее время мы, вероятно, увидим изменение тенденции с восходящей на нисходящую, но здесь нам нужно увидеть закрепление ниже уровня 110.94. Мы видим, что сегодня торговля очень плотно ведется с утра вблизи данного уровня, но пока его пройти мы не смогли. Вероятность того, что от этого уровня последует отбой также сохраняется, ну и будем за ним наблюдать. Поэтому на текущем тенденция сохраняется восходящая. На момент записи данного видео здесь пока ничего не меняется. Цели роста это 112.36, ну а в свою очередь, если Доллар-иена закрепляется ниже отметки 110.95. Ожидаем возобновление нисходящего движения до 109.73 ближайший уровень. По паре австралийский доллар американский доллар сохраняется. Тенденция нисходящая. Сегодня уже с утра торгуемся вблизи минимальных значений 23-24 августа, после преодоления данного уровня открывается следующую цель движение на 71.82, ну и далее уже на новые минимумы по австралийцу. Я напомню, что тенденция нисходящая сохраняется и движемся в сторону основного нисходящего движения по данному активу. Еврофунт продолжает свое движение нисходящее. Подошли к среднесрочному уровню сопротивления, прошу прощения, поддержки в области 89.50. Если по увидим уход Данных уровней, то, собственно, следующая цель движения на 8,43 у нас открывается. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальной значения, которое мы видели а, вчера по цене 89.92. А, золото продолжает свое движение нисходящее. Вчера также обновили локальный минимум. Следующая цель по снижению это область минимальной значения 24 августа 1183 доллара за тройскую конкурс. После преодоления данного ценового значения следующая цель это 1158. Возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальной значения которые мы видели вчера, по цене 1207 долларов за тройскую унцию а, золота по нефтемарке бренда nancy восходящая сохраняется цели роста это 79 78 а, ну к 80 движемся по а, нефтемарке бренда ближайший разворотный уровень пока все еще оставляем на минимальный значение 29 августа а, который был зафиксирован по цене 75,50. А, по индексу dax вчера мы увидели закрепление ниже минимумов 29 августа что в рамках часового таймфрейма у нас приводит фазу нисходящего движения и, собственно, сейчас данная формация а, сохраняется. Цели снижения уход ниже минимума вчерашнего дня, и далее движение по направлению на 1215. А по а, биткоину вчера мы увидели уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 29 августа, что в рамках часового таймфрейма дает некоторую остановку. Но в среднесрочной формации а, рост по биткоину, а, ну точнее тенденция роста по биткоину пока сохраняется с целями до да, 7735. Ну а ближайший среднесрочный уровень а, находится в области 6529 долларов за